Эта банда, вооруженная автоматами, известна за счет своих связей с правительством Ямайки и за ту жестокость, с которой они убивают своих жертв, иногда пуская в ход даже утюги и топоры. Эта банда обустроилась в Бразилии, во всех тюрьмах Сан-Пауло и трущобах, известна за похищение людей, вымогательство и шантаж. В мае 2006 года им удалось в течение недели держать весь Сан-Пауло в осаде, убивая полицейских и поджигая здания правительства. Эта банда зародилась из банды 16-летних мальчишек, пугавших прохожих. На данный момент она представляет собой одну из крупнейших преступных организаций в мире. Ее члены одеваются в голубой цвет и отличаются невероятной жестокостью. Настолько сильной, что большинство их смертей возникает в результате внутренних расприй. Эта банда ответственна за более чем четверть тюремных убийств в США. Для вступления сюда необходимо убить какого-либо сокамерника. Это одна из крупнейших банд в мире и один из самых непримиримых соперников мексиканской мафии. Банда известна своими требованиями верности, процесс посвящения здесь занимает несколько лет. Всем, кто вступил сюда, пути назад больше нет. Эта банда – одна из самых хорошо организованных банд Латинской Америки. У них есть своя конституция, включающая следы марксизма, конфуцианства и христианства. Несмотря на то, что они не особо жестоки, их деятельность включает в себя заказные убийства. В отличие от других банд, Джесси Джеймса и его соратников уже нет живых. Эта банда прославилась не жестокостью, а искусством красть деньги у людей. Эта банда – союзник Арийского братства и южного побережья США. Известна за свое активное участие в торговле наркотиками. Членов банды легко опознать по особой татуировке в виде черной руки, расположенной на груди. Несмотря на то, что история этой банды спорная, есть одна хорошо известная вещь – они умеют отлично зарабатывать деньги. Несмотря на то, что они часто прибегают к крайней жестокости, они используют ее только как средство достижения цели. Основная часть их деятельности сосредоточена вокруг отмывания денег и финансовых преступлений в Лос-Анджелесе и Восточной Азии. Эта банда была основана в 1966 году с целью свержения правительства США. В числе их союзников огромное количество банд на обоих побережьях. Подписывайтесь на наш второй проект «Мир Тайм» неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света. В один рабочий день два грузчика разгружали машину. Они привезли товар в магазин. Вдруг на них напали трое мужчин с оружием, затащили их в машину, надели на них наручники и заперли. К несчастью, все случилось очень быстро, и свидетелей этого происшествия не оказалось. Несмотря на это, два милиционера спустя какое-то время преследовали этот автомобиль и перехватили его. Если учесть, что у милиции не было сведений от посторонних, как они догадались, что грузовик был угнан.